Готовят инопланетные существа. Говорят, что, скорее всего, НЛО начинают необычную жизнь на нашей планете. Мы видим необычный формат того, что скрывается под этим необычным видеосюжетом. Множество странных объектов показывают нам необычный знак. Эти кадры были сделаны на МКС в 2020 году. Рядом с МКС пролетел неопознанный летающий объект. Вообще идет речь, что это темный принц или наподобие. Что скрывается и почему множество тайн, которые мы видим, они закрыты необычно то что пришельцы готовят сюрприз для нашей планеты. Когда это произойдет мы можем только гадать а исходя от той ситуации мы видим своими глазами что происходит Да и вообще как можно думать о том, что пришельцы добрые да идет множество необычных моментов которые получаем мы от истории, от очевидцев и даже от сми. но есть то что скрывается на земле. Правда, все скрывается то, что Земля – это закрытый доступ даже для нас. По многим причинам. Множество странных объектов, которые строятся, и необычные моменты истины, которые там разрабатываются, необычные пришельцы готовят что-то на Земле страшное. Хм. Нет, я вас не пугаю, а просто говорю то, что вижу. В Италии было замечено необычный, можно сказать, Армия пришельцев. Яркие огни – это НЛО. Это необычная Италия, которую вы, наверное, привыкли видеть. Рано утром появились около 27 необычных ярких белых шаров. Они сперва зависли в небе, потом просто-напросто исчезли. Говорят, что ночью необычные очевидцы видели, как эти огни залетали в окна итальянца. Но правда оно или на самом деле, или это ложь? Давайте мы с вами разберемся. Понятно, сейчас что-то происходит очень необычное. Мы видим необычных объектов по всему миру, и их очень много. Никак нельзя думать о том, что пришельцы не существуют. Говорят, что пришельцы это чьи-есть люди, которые были с другой планеты. Но мы находим необычные, а именно артефакты, которые даже не похожи на людей. Но ДНК этих инопланетных существ соответствует как у людей. Как это объяснить, если у них лица разные, а кровь одинакова? Все очень странно и необычно. Почему тогда НЛО не расскажет правду про людей, которые находятся здесь? Но они ждут необычный и очень страшный момент этой планеты. Не так давно были необычные гулы земли, все вы, наверное, слышали, откуда они издавались, говорят, из земли. Правда это или нет, в Бельгии также происходило, в Индии, в Китае и даже в Мексике. Что на самом деле происходит, я честно объяснить не могу. Этот кадр был снят на Черном море, недалеко от Турции. Удивительно, но этот неопознанный летающий объект вышел из воды и появился в этом месте. Удивительно, но множество очевидцев считают, что пришельцы добрые. Были такие моменты, которые никто не верил своими глазами, когда пришелец может спасти человека от смерти. Были такие очень странные явления, когда девочка болела раком, и мать просто-напросто уже бессилие не могла ничего сделать. Они жили недалеко от одной фермы, где выращивали там кукурузу, пшеницу и так далее. И одним днем Девочка ночью услышала необычное движение звукового какого-то эха. Она открыла занавеску с окном и посмотрела там необычный розовый шар. Она до него дотронулась, легла спать. И через несколько недель ее должны были обследовать опять, и рак просто исчез. Говорят, НЛО спасают жизни, но иногда они забирают. Почему такие моменты истины происходят, а почему мы с вами видим только необычную картину, которая только надвигает эмоции бури? Не знаю, но это только начало о том, что происходит. Много чего происходит на Черном море. Говорят, на Черном море есть база инопланетных существ, которые находятся под водой, и там никак нельзя добраться. Иногда там бывает сбой радаров и сбой эхо-радаров, но это понятно. Но суть в том, что есть множество тайн, которые мы не знаем. Почему люди стремятся найти инопланетные корабли? Никто не сможет этого сделать, потому что, потому что есть слово, которое заканчивается. Но есть то, что много есть тайн, которые мы с вами не можем определить. Исходный материал людей, которые считают себя великими и думают, что умнее всех остальных они ошибаются. Потому что на том, что они сейчас сидят, это пороховая бочка, которая может взорваться в любое время. Землю надо беречь, не надо бросать туда мусор или там уничтожать. Надо просто изменить себя и пойти в ту сторону, которая может изменить и вас. А люди, которые считают, что инопланетные корабли – это просто инопланетные корабли, вы ошибаетесь. Иного защищают людей в разных точках мира. Но иногда они нападают на них, потому что те люди могут быть нехорошими. И поэтому думайте сами о том, что происходит. То, что мы видим, то, что мы слышим, и как это изменить, решайте сами. Ну а так, дорогие зрители, что вы увидели, это было от вас. Правда или ложь?